Ребята, всем привет. Сегодня с вами видим расскажу, что делать, если при выполнении команды net user net stop net start через командную строку появляется системная ошибка 5. Отказано в доступе. Допустим, возьмем net user Ed, то есть добавим пользователя три пятерки. Системная ошибка 5 Отказан в доступе. Решение довольно-таки простое. Нам необходимо запустить командную строку от имени администратора. Нажимаем пуск, вводим CMD и выбираем запустить от имени администратора. Далее пробуем еще раз ввести команду netuser add 3 пятерки. Команда успешно выполнена. Вот таким методом можно решить данную проблему. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!